Друзья, всем привет! Вы на канале Восмоног. Мастерской хороших подарков. Люблю русские пословицы. И одна из них гласит сапожник без сапог. Вот и я сапожник без сапог. А речь пойдет сегодня о горячем штампе. Э -э, нуждаюсь в хорошем, нормальном штампе, но до себя руки никак не дойдут. Поэтому буду сегодня изготавливать штамп. А тот штамп, которым я пользовался до этого дня, был абсолютно никакой. Меня он никак не устраивает. Поэтому... Как всегда, что из этого получится. Посмотрим. Итак, штамп готов. Вот такой вот получился результат. Как всегда, результатом я доволен. Фрезеровка получилась достаточно глубокая, то есть специально сделал глубину побольше. Здесь глубина 1,6. Ну, в принципе, шикарно. Единственное, что не устраивает меня, это вот этот болт диаметром 5 мм. Ну, я его заменю, наверное, скорее всего, либо на шестерку, либо на восьмерку. Вот. Ручка хорошая, нормальная. Вот, при нагреве штампа, в принципе, просто теплая, не нагревается. Вот. Но для солидности, наверное, все-таки сделаю деревянную. Вот. Соответственно, когда заменю болт. Но это в ближайшие дни сделаю. Вот. Но, в принципе, как-то так. Вот так вот прожигает. То есть детализация идеальна. То есть вот с одного нагрева э, получилось э, здесь на этой стороне 6 и здесь. Итого получается 13 штук. Вот. Ну, соответственно, где-то держал меньше, где-то держал больше. Нет. Ну, в принципе, идеально. Так что, всем спасибо. Если видео было полезным и интересным, ставьте лайк. До новых встреч. Ну, а у меня остается время спокойно попить кофе, любуясь своим новым штампом.